Всем добрый вечер, дорогие друзья, я собираюсь на ужин, и вот сейчас распаковала свою обновочку, которую я купила у Тютифли, сейчас ее попробую на себе. Вот такой вот симпатичный флакончик, сейчас попробуем, что там будет за аромат, как он раскроется на мне. Ой, не развернула. Достаточно, чтобы перебор будет. Ну и Сейчас немножко выметрится. Можно выходить на ужин. Так, я пришла в ресторан на ужин. Давайте посмотрим, что у нас сегодня будут кормить. Так, я а в полочках красной рыбки но ее видимо здесь нет не знаю за время своего отдыха я ее застану нет ну, там, как всегда все стандартные зелень надо вот этот кстати салат попробовать что за салатик так, ну, тут, тоже. тут тоже закуски там солененькое. Так, так, так, так, так, ну тут вот пюре, тут чики низко, зеленые перчики, гратыны из овощей, посол Так, это кёпты. А, это не буду там Это Барани печень. А, барыня Синь. Какие в слоём Те же кремочки, какие были у нас у него на завтрак, что ли? Картофель фри... Ну, это я говорю, это точно не кальмары, это, скорее всего, луковые порции. Это то крик с мясом. Так, ладно. Тут, как всегда, красивые десертики. Потом что-нибудь надо будет взять вкусненькое. Надеюсь, оно будет вкусненьким. Так. Картофель. Картофель. Так у нас Ну эти, наверное, опять в Ну, типа голубцов. Так, это пельмешки. А, это РВО, я просто делаю, но пельмешки. Так. Так, идем дальше. Ну, там зелень. Так. тут пиде я кстати вчера так до пиде не добралась вот здесь жареный кебаб что ли Походу, да, одинокая котлетка лежит Походу, так пользуется популярностью что ваш не успевает фавор готовить их тут тоже турецкие равиоли соусы курица Англица. О, порционная шаурма. Так, вот это я точно хочу. Так, значит, я сейчас себе возьму турецкую шурму. Порционную. Так. Здесь чуть непонятно. Лук что ли? Лук фаршированный Фаршем, по-моему. Так, ну тут, тут тоже дубликация тех же блюд. Так, а вот тут вот, а тут рыба. Не пока не, не пойму какая. Не, а, ой, тут форель. Ничего себе форель на груди, значит и форель привозили немножко. Так. А тут у нас что? А тут непонятно что. Баклажаны в карше, по-моему. Неужели это наверное турецкое какое-то блюдо? Так, вот это что у нас, как же они называются-то, с булгуром, в общем, написано, что это, а вот еще продолжение, тоже курица, Пока там что? там какие-то котлетки, по-моему, тоже. Так, ну все, я, в общем-то, вам все показала. Сейчас я пойду себе какой-нибудь тоже пригляжу, посмотрю. Надо будет это, покушать взять тоже. Ну, то возьму говорю, себе форейки, возьму себе вот этот вот, куриный кебаб. И попить. Ну вот такие вот блюда я взяла себе на ужин. Салатик овощной. Курочку, как и говорила, для кебаба вот и рыбку порой на гриле сейчас буду дегустировать пробуйте сегодня я взяла розовое вино не красное решила попробовать красное у них прям полностью как бы сухой не полусухой вот. но обычно я когда беру розовое вино но более-менее кисленькое для меня возможно что вино у них ул сейчас mm -hmm. да -да. А? ну по выкладки я его конечно не назову но он прям гораздо лучше оно а, ну, точнее гораздо лучше чем краска поэтому меня, наверное все последующие дни получше российского Вот это вот я немножко у не угадала. Я по-моему вчера брала на ужин чесночный вот майонезный соус, он был такой прям вкусненький. И рыбка прям под нему хорошо пошла. А это без чеснока, и это по-моему не майонезный, а чеснока. Да просто обычная сметана, распавленная с приправой. Сейчас попробуем рыбку. Ну, вообще, судя по внешнему виду, рыбка должна быть прям сочной. Нет. Ну да, так и Только вот надо сейчас будет немножко засолить, потому что она может стать несоленой. Вот, а так она действительно, она вообще не сухая, она очень сочная, такая прям прям кается вкусно сделано. Будем дальше ужинать. Кто сейчас ужинает? Всем приятного аппетита. Вот и в Турции салют застал. У нас постоянно салюты проводят колец. Постоянно в соседнем квартале откуда-то оттуда доносится. А тут уже и до Турции. Добралось. Помню в этом. В Таиланде, когда были, тоже там как раз в кафе ужинали сидели вечером. И был этот салют я поздно тогда вышла, я там кусочек чуть-чуть сняла. Там вот детская анимация как раз проходит в амфитеатре. Интересно, это в отеле Вон bon Резорт салют пускаю. или в каком-то другом? Вот, видимо, все. В общем, ужин сегодня просто. А курочка, которая вот в донор-кебаб сделана, настолько оказалась вкусной, что я вот уже не лезла, просто не лезла. Но я все равно пошла и еще чуть-чуть взяла себе добавки. Не осталось мне десерты брать. Сейчас уже все еле-еле фрукты, доедаю. Вот переживу какие-нибудь эти, эти десерты, но зато курочка, mm. это просто праздник для желудка. Mm. Я вообще такую курочку люблю очень, для донорки mm. mm. А это прям, я говорю, сегодня, говорю праздник, праздник желудка. Прям. <laughs> в общем, наконец-таки я поужинала. Сейчас иду в номер, наверное, переоденусь, может джинса джинсы. И потом пойду уже на взрослую анимацию. Сейчас уже 15, наверное, 10-го, в половину начинается взрослая анимация. Что хотела бы сказать по поводу интернета? Тут, конечно, какая-то интересная такая ситуация, происходит с ним. Главное, тот логин, пароль, который мне дали, именно вот, так скажем, Викторе идет отключение, да? Он, вроде, днем ловит. А, что с нами? Вот. Пойду, Но ловить, ужин... Допустим, сейчас я э, пойдем, хотела, пойдем, пока я я я ужинала, хотела сидеть, посидеть, допустим, ВКонтакте э, на странице. Пойдем. Я, пойдем. в общем, не смогла увидеть интернет. Пишет, что, главное, под, подключено. Но при этом пишет, что интернета нет. Ну, короче, вообще какая-то непонятка. Ноутбук ноутбуке у меня другой интернет какой став мне администратор Ксения сделала подключение вот но я у нее не спросила по поводу логина этого ну, точнее логин это понятно буду пароля надо мне у нее спросить и записать вот потому что блин реально на территории заклибишься ловить этот сигнал надо. Видно, когда самый наплыв, что ли, происходит. Нету сигнала. Пришла, в общем, свой номер, на что я обратила внимание. По вечерам, ну, пока, я, допустим, там где-то на ужине, потом, пока иду на анимацию, потом я прихожу в номер, соответственно, электроэнергия-то отключена, начинает очень сильно вонять канализацией в санузле. Просто вот реально настолько запах стоит термоядерный, как будто там, я не знаю, что-то прорвало просто. Прям вот второй день уже я замечаю. Прям очень сильно термоядерный пахнет. Вот. По поводу интернета не договорила, так как до дошла. В общем, приедете, если просите вот этот вот интернет-став, вот, и просите сразу от него логин, пароль, потому что он помощнее, и лучше ловит. Потому что вот этот стандартный, который вам дадут, номер комнаты и дата вашего заезда он вообще ну, можно сказать вообще практически не работает вот. так что вот этот вот пунктик имейте в виду по поводу интернета на пляже интернет я не проверяла потому что я с собой телефон на пляж не беру если бы я может серега была бы я бы его с собой брала ну а как-то сами понимаете оставлять без присмотра телефон ну что-то как-то знаете страшненько все переоделась я в общем утеплилась так скажем кофту я сегодня теплую убрать не стала сегодня вроде потеплее там и музычка играет развлекательная сейчас уже начнется анимация время полдесятого вечера расскажу сейчас как я вчера очень протупила Но это по незнанке в общем я вчера пошла туда на анимацию села я не знала что там ну, допустим, если хочешь попить какой-то коктейль там или напиток, это нужно самим идти в бар и, короче, брать. Я думаю, там, может быть, уходит официант и спрашивает, допустим, что вам принести можно. Как было, допустим, в других отелях. А здесь такого нет. Ну, в общем, я уже, короче, посреди анимации вставать не стала, потому что там тоже, в общем, мест нет. Я чисто там практически на галерке урвала место, чисто случайно. И если бы я, в принципе, оттуда встала, то я бы уже туда больше не присела бы. Вот. Ну, а топтаться где-то там в стороне, тоже, как сами понимаете, тупо. Ну, в общем, я просидела всю анимацию. Все, кто-то что-то пил, кто-то что-то курил. Ну, кальян я имею в виду. Вот. Я посидела на сухую. Так что сегодня я решила исправиться. Нет, я потом уже пошла, взяла себе коктейльчик с пляже. А, кстати, я сейчас вам покажу карту э, с напитками. Там напитки все бесплатные, вот эти коктейли. Ну, можно безалкогольные, можно алкогольные взять. Я вчера брала на пляже. Все, ну, как бы уже все, все входит. стоимость, все, все включено. Вот. Сейчас немножечко народу будет поменьше, Я подойду поближе и покажу вам меню. Ну вот, меню. Вот, да, с различными коктейлями. Вот сейчас вам покажу. Вы просто ставьте на паузу и смотрите, какие здесь есть коктейли. Это все коктейли идут бесплатно. Ну, точнее, они все включены уже в стоимость Ваши путевки. И потом подойду еще к карте безалкогольных коктейлей. Ну что, пошлите искать место с вами там можно будет присесть если там вообще конечно свободное место есть вот, вот. надеюсь смогу, смогу где-нибудь там присесть Они а тут <смогу> потому что отсюда ничего не видно вот такой вот я коктейльчик взяла взяла так же как вчера сокс на пляже попросила не холодный а вот кстати я вам вчера по моему озвучивал или не, не помню Здесь попкорн 2 евро стоит. Так, сколько леденцы стоят, я не знаю. Ну тоже, наверное, примерно так же. Может, один, может, 2 евро. Вот. Так, вот тут... А, все, поняла, тут эти кальян. Вот, посмотрите, все занято. Вот абсолютно все занято. я не знаю, сейчас куда-то сяду или нет. Э -э -э, смотрите. Вообще сесть некуда. Обалдеть. Нет. Долго, в общем, я ходила про дело, так и не, не начну. Да так, ладно, попробуем сейчас. В другом месте наверное. Ну, сбоку я там не хочу сидеть, если честно, там не okay, видно so, ничего. Хотя я сейчас докуда иду. Окей. Итак, русскоговорящие гости здесь. Ну, вот, so, столик есть, дорогие гости, сегодня для вас Можно будет вступать Танзания Акробатикс Шоу После этого у нас будет проходить игра в битко. Дорогие гости, если у вас нет билетиков, то вы можете приобрести их у наших аниматоров Это у Мартина, у меня и у Нико Также... Все. Шоу сейчас начинается, какой-то Танзания Акробатикс Шоу сегодня у нас есть дискотур. по поводу дискотура вы можете обратиться к Нико Итак, еще мы вручим сегодня вам ваши дипломы за вашу честно заработанную активность. Награждение чемпионов. Оказывается, полдесятого утра около парка проходит стрельба из интуи. В общем, здесь куча <соспорядок> различных всяких Также <соспорядок> Мероприятий днем проходит дневная анимация, а вот вечером проходит награждение. Ну, как я вам, в принципе, сегодня уже рассказывала. Ну, все, сейчас начнется анимация уже непосредственно. Все награждения провели, так что теперь будет анимация. караоке после шоу анимации сегодня у них вечер немного. а я пойду немножко в паре посижу какой-нибудь коктейльчик и надеемся сегодня я хоть первое свое видео смонтирую со своего путешествия в Турцию это уже материала много накопилось а я вчера после перелета так устала что коктейльчик выпилась и отключилась просто поговорила еще он с работы пришел Сейчас ночью. Вот. Ну, и все и спать не было надеюсь сегодня что-то получится у меня с так что возможно сегодня уже первый свой видосик я на каналы выложу на свои не забывайте подписываться на мои каналы у меня их три это канал на YouTube, канал на руки и канал на яндексэ у них в принципе у всех одинаковое название наше путешествие и отдых так что обязательно подписывайтесь и не забывайте ставить лайки под моими видео. В общем, пришла я в номер. Сейчас буду монтировать свое видео первое. Выкладывать его на канал. Вам желаю спокойной ночи. Встретимся завтра в следующем видео. Всем пока!